господа. Итак, снова моя Audi A8 в кузове D2, 2000 год рестайлинг, 3 и 7 бензин плюс газ и полный привод. На спидометре пробег считает 400 тысяч, из них моих почти сотня. С момента прошлой публикации про нее прошло около полугода. Такой перерыв, так как абы что тараторить я не хотел, а чужие мысли собирать тоже не хотелось. У меня правило только личный опыт а затем ответственное личное мнение. Но, но зато сейчас уже есть много чего добавить к прошлым разговорам, так как за это время куча всего произошло и достойного этого автомобиля, и не очень. Плюс к тому обобщу прошлые темы и сделаю из них краткую выборку с аналитикой для полноты картины. Сейчас на словах разложим по запчастям почти всю машину, расскажу подробно. Что с чем случалось и как решался вопрос. Берите чипсы, разговор будет долгий. Поехали! Основной вопрос перед покупкой любой машины. Как часто летит подвеска и сколько она стоит? А когда все заглядывают под Audi A8, волосы дыбом становятся. Впереди 8 рычагов и 8 шаровых. И думают, ну нафиг такую машину, подвеска будет взлетать в копейку. И зря так думают. Теперь-то я это с уверенностью могу заявить. Вот они. Два верхних рычага с шаровыми и два нижних с шаровыми. Задняя подвеска попроще, но тоже не кислая. Извините, показываю по схеме, а не съемки из-под машины. Но именно то, что подвеска многорычашка и дает, во-первых, изумительную плавность хода, едете по городу и можно чай из полного стакана пить спокойно. А во-вторых, благодаря четырем шаровым и четырем самим блокам, Каждая колесная ступица имеет 8 точек подвеса, то есть ударная нагрузка распределяется более равномерно и на каждый элемент составляет меньше, чем если было бы два рычага и две шаровых. Поэтому и изнашиваются они медленнее. Закон это физики никто не отменял. В итоге, что мы получаем? Машина мне досталась с практически новой подвеской. Соответственно, пробег у нее почти весь мой и как минимум 100 тысяч. А подвеска-то почти целая. В основном какие дороги у нее были? Вся Беларусь, многократно вдоль и поперек Прибалтика и еще одна поездка в Москву на неделю. Что я делал в подвеске за это время? Сначала сразу сделал развал схождения. К этому нюансу еще вернусь. И вот только в начале зимы я поменял копеечные передние втулки стабилизатора, оба рулевых наконечника и все. Кстати, рулевые наконечники не просто палка с шарниром на конце, а состоит из двух частей, одна в одну, а между ними круговой сайлентблок. Ну, такое во многих автомобилях встречается. Сайлентблоки некоторые уже слегка в мелких трещинках, но пока проблем никаких. А стуки шаровых опор тоже пока и речь не идет. Что будет после второй зимы, не знаю, посмотрим. Недавно, после установки зимней резины, а я, кстати, и про выбор резины к этой машине подробно расскажу, я сразу поехал проверить развал схождения. Ну и пора бы уже, а то почти сотку намотал, а на стенде не был. Как-то неправильно. Хотя бы раз надо было заехать, провериться, но как-то и руки не доходили, точнее колеса не доезжали, да и претензий к устойчивости на дороге не было и резину не жрало. Поэтому, собственно, и не ехал. И я фонарил, когда мне показали, что все углы развала и схождения в допуске, а некоторые даже в идеале. Ну, только углы схождения передних колес слегка ушли. Это не в счет. Это мы меняли рулевые наконечники. Вроде ветки посчитали, когда откручивали, закручивали, но, видимо, где-то сбились. Эти углы насхождения передних колес мне выставили, а остальное делать было ни ничего не надо. Вы представьте, подвеска, сотку прошла, за это время ничего нигде не подтягивали. И я мы ловил. без них никак, мы не в Германии. То ли немцы суперски подошли к вопросу развесовки ударных нагрузок, что все изнашивается очень равномерно и не происходит никакого перекоса, то ли еще какие факторы надо учитывать. Но факт есть факт. И при таком результате, если подвеской мерить стоимость содержания автомобиля, то я уже не потерял на ее дороговизне, а сэкономил на интервалах обслуживания. Кстати, вот зимние покрышки, на которых я ездил. Снимаю сейчас на мобильник, на камеру особо не видно, но резина не съедена, с ней все в порядке, просто равномерно укатана. Теперь по развал схождения. Обращаю ваше внимание, что в таком автомобиле регулируется и развал, и схождение, и впереди, и сзади. На одном стенде мне сказали, что сзади развал не регулируется. Если станет кривая геометрия, то жопа. Я их нахер послал, пускай со своими кривыми руками, они сами в этой жопе и сидят. И уехал на другой стенд. Был у официалов на СТО Ауди. И там даже на компьютере на стенде были отмечены места регулировок, только сфотографировать их оборудование я не догадался. Впереди схождение регулируется, понятное дело, рулевыми наконечниками. А развал, по-моему, нижними рычагами в местах их крепления к подрамнику. Сзади развал регулируется эксцентриковыми болтами на верхних рычагах. Почти как у меня было в Субару, только там эксцентрики стояли в местах крепления рычагов к кузову, а тут в местах крепления рычагов к ступицам. Сразу скажу, что <coughs> если полезете крутить эти эксцентриковые болты, имейте про запас новое. Так как народ говорит, мало у кого не откручиваются после таких пробегов. И у меня, скорее всего, не открутятся. Но мне пока это не надо, углы в норме. Когда придет время лезть в подвеску, говорил раньше, повторяюсь. Не покупайте китайские по 20-25 баксов за новые. Машина тяжелая, дешат, развалится, не успеете даже двадцатку наездить. На таких только на авторынок ее гнать. Если для себя, то или вывешивать машину и реставрировать оригиналы, которые на ней, или купить заранее БО-оригиналы, спокойно отдать на реставрацию и пусть потом лежат в гараже, ждут свои очереди. В среднем на разборках. БУ-рычаги на всю машину сразу я видел в Беларуси за 100-150 баксов – это если купили машину, а там китайская подвеска, которая не реставрируется, или если хотите иметь запасной комплект, чтобы в нужный момент сэкономить себе время. А за саму реставрацию в Беларуси просят примерно 250 баксов за перед и 150 баксов зад с учетом снятия постановки. Какие цены в России и Украине – не знаю. Думаю, аналогичное. время затраты те же и люди везде кушать хотят одинаково, а хороший труд должен быть хорошо оплачен. Хотя я считаю, что 400 баксов сходу отдать за качественную реставрацию и забыть еще на 100 тысяч с лишним пробега – это недорого. Кстати, впереди на нижних рычагах установлены датчики автокорректоров фар. Некоторые мастера любят нечаянно оборвать провода от них или на стадии реставрации рычагов поломать сами датчики, и вы останетесь без автокорректора фар. Поэтому, когда сдаете автомобиль на обслуживание подвески, обратите внимание мастеров, что у вас автокорректор исправен. А когда принимаете автомобиль после вмешательства в подвеску, не забудьте автокорректор проверить снова, не отходя от кассы, а иначе доказать что-либо будет очень сложно. Так, подвеска рычагами не ограничивается. Амортизаторы дорогие, но очень живучие. Я туда и близко не ладил. Вижу, что и для меня не лазили. А вот пружины до меня меняли. Поставили новые аналоги, и они у меня за полтора года просели. Херовенько. А новые оригиналы по 12 тысяч российских стоят. И вот сейчас думаю, или БО оригиналы буду брать, или новые аналоги, которые опять ненадолго. Решения у меня на эту тему пока нет, воду вам лить не буду. Еще по ходовым элементам захрустел водительский шрус. Но это мой косяк. Был порван пыльник, я его менял, поставил универсальный пыльник, а он хоть и подходит, но чуть-чуть другой формы. С него слетело кольцо, я не заметил, он разулся, ну и привет шрусу. Хотя я уже 30 тысяч на хрустящем езжу. По прямой хрустит он еще даже не начал, только в сильных поворотах. Надо отдать должное, живучий зараза. И еще загудел правый передний подшипник ступицы. Да не просто загудел, а загремел так, что вибрация в кузов пошла такая, что при 60 км в час, несмотря на хорошую шумоизоляцию салона, по телефону было не поговорить. <связывая> Недорогой новый подшипник – 20 баксов. Почему сдувал именно правый передний, и почему так резко – хрен его знает. Но предположение есть. Где-то ударил колесо, погнул диск. Диск потом раскатали. Но удар, видимо, передался на подшипник. Выбила канавку во внутренней обойме, а дальше дело времени и за пару тысяч километров из этой выбоины вывела целую траншею. Кстати, это еще один плюс в пользу живучести подвески, потому что рычаги вибрацию от подшипников выдержали. Э -э так, про подвеску вроде бы все. Дальше кузов. Он, как я говорил ранее, полностью алюминиевый, гнить не должен. Точнее, он гниет только периоды в десятки раз более длительные, чем жестянка или оцинковка. Вот сколы, которые я снимал на видео полгода назад. На люке в крыше ничего не изменилось. Ни по количеству сколов, ни по их размеру. На лючке бензобака, если и прогрессирует, то незначительно. А я и машину зимой не мою, соль отмывается только снегом и другой солью. И сколы краски не зачищал ничем и не обрабатывал. Сами знаете, что если жестяной кузов так запустить, тут такие бы уже дырки были, будто автомобиль прошел Афган-Чечню я, словно в страшном сне, вспоминаю, как с прошлыми моими автомобилями носился чуть какой скол или паучок бегом к кузовщику устранять. Там 10 баксов, там 20 баксов, там сам под шаманю. Да ну Или Subaru Outback была 2000 года. Брала только лишь потому, что была не тронута ни по кузову, ни по коробке, ни по электрике. Ушатанную подвеску заменил и поехал. И что вы думаете, сгнила вся буквально за зиму. Осенью вроде нормально все, а весной пауки вдоль резинок вокруг всех стекол, а на колесных арках сквозные отверстия появились. Заебись так машину делать. И ведь не бита была ни разу. И глазом смотрел, и прибором ни раз проходил. Как же тогда мучаются те, кто на перекрашенных и переваренных ездил. Не, хорошая машина и полный привод, и коробка хорошая, но я уж как-нибудь в сторонке от легковых сувару постою после такого опыта. Вернемся к Audi A8. Напомню, что свечи ставлю самые дешевые, нормально они работают. А большие пробеги также не выхаживают, как и дорогие свечи. Верно высказывание, что авоська очень быстро выжигает свечи – что дорогие, что дешевые. Катушки зажигания. Они тоже относятся к правилу – купил Audi A8 – сразу попал на свечи, катушки зажигания и, возможно, датчики холла. Со свечами разобрались, а с катушками – похожая песня. Вылетают, конечно, не за 20 тысяч пробега и не за 40. 000. Но если вы берете машину а на одометре за 300, то катушки скорее всего придется поменять. Тут приятный момент. Хорошо что нет проводов зажигания. Катушки одеты сразу на свечи. Итого их 8 штук. Какие катушки покупать? Искать от такой же машины БУ катушки глупо. Машины снята с производства почти 15 лет назад. На любой разборке такие же катушки будут такие же убитые. Если, конечно, какая-то перегорела и надо срочняк решить вопрос, то да, берем, что в руки идет. Новые же такие катушки, оригинальные, за 8 штук будут стоить под 300 баксов, аналоги под 200. Аналог вот он, точнее не он, а оно, потому что говно. Слава богу, одну такую купил на проверку, а не 8. Может не все такие аналоги, но как-то на удачу отдавать две сотки не прикалывает, а три сотки за оригиналы Выкладывать надо ли? Есть вариант и не хуже. На кузов D2, на мотор 3.7 и на 4.2 вроде тоже подходят катушки от Audi A6 C6. Такие оригинальные б.у. у нас на многих разборках по 7-8 баксов продается за штуку. Купил, поставил – машина довольна. Мощность прибавилась, будто мотор стал как надо – 3.7, а был будто 2.8. Сразу стало очевидным, что движок был задушен плохими катушками. Хоть ни на что это не влияет, но катушки немного отличаются. Родная катушка имеет насадку покороче и прикручивается винтами к клапанной крышке. От a 6 c 6 катушка не имеет отверстий под крепежные винты, а держится резинкой в колодце, но имеет насадку подлиннее. Поэтому в этом моторе торчит из свечного колодца и резинка за колодец едва цепляет, хотя у меня ни разу катушки не соскочили со свечей. Да и кожухами, пластиковыми закрыт двигатель, катушки крепко стоят на своих местах и деваться им некуда. А по разъему они идентичны. Фишки переделывать не нужно. Теперь датчики холла. Их два в этом моторе: сзади, в этой половинке двигателя и впереди в этой половинке двигателя. Если машина ни с того ни с сего перестает заводиться, то подозрение на них. Глюковый датчик холла дает неверные показания мозгам о положении распредвалов, и мозги не дают искру на катушке. У меня была такая ситуация. Купил датчик холла, цена вопроса 15 долларов за самый дешак, но дело оказалось тупо в убитом аккумуляторе. Эту историю я рассказывал в другом видео про мою Audi. Купленный датчик холла лежит про запас. Еще сдох клапана братки. Паспортно должен сбрасывать давление свыше 3 кг, но видимо где-то залип посередине, а 1,5 кг не хватает форсункам. В итоге симптомы такие. Машина заводилась с 20-го крутка ключом. А так каждый раз схватывала и бросала. Я передергивал зажигание. И еще раз и еще раз. Клапан на подходит скорее всего от всего модельного ряда Audi. Так как я купил БУ то ли от сигары, то ли от бочки. Не помню. Короче, первый попавшийся. Обошелся в пару баксов. Можно было тут и не мелочиться. Купить новый. Но косяк случился там, где не было возможности купить новый, а этот работает специально туда не полезл. Так, что еще? Еще перестал работать воздушный компрессор центрального замка. Я его еще не делал, но информация уже есть. Расположен он в левом заднем крыле за обшивкой. В его электронику встроен иммобилайзер. Поэтому, когда идет речь о замене компрессора, то имеется в виду замена не всего блока в сборе, а только самого моторчика. То есть придется снять все в сборе и разобрать. Моторчики бывают или одноконтурные, или двухконтурные, в зависимости от того, сколько независимых контуров, замков они могут продувать: только двери или двери багажника, к примеру. Цена на моторчик 10-15 баксов. Сарафанное радио говорит, что опять же подходит на моторчике от большинства Audi. Скорее всего, так и есть. Я буду с сигарой себе снимать. Заодно я узнаю подходимость, но этот вопрос на рассмотрение от себя лично. Сказать не могу. Причина сдыхания моторчика у меня ясна – опять мой косяк. Вакуумник замка крючка бензобака или шланг, подходящий к нему, стал подсасывать воздух. В итоге каждый раз при открытии и закрытии дверей через центральный замок компрессор работал в несколько раз дольше положенных пары секунд. Результат на лицо. срубила крыльчатку компрессора, а крыльчатка графитовая и очень нежная. Так что вот вам урок, выученный на моей ошибке. Услышали подсос воздуха где-то в дверях или по магистрали? Бегом устраняем, иначе месяц-полтора и меняем моторчик компрессора в центральном замке. Очень, блин, нежная хреновина оказалась. Теперь фары. И снова мой косяк. Излагаю. На ближний свет у меня штатный ксенон D2R. Человек, который много лет работает с автомобильной оптикой, сказал мне – лампочки у тебя говно. Поменяй, а то убьешь блоки розжига. По холодам перестанут стартовать, а потом и вовсе сдохнут. Я, я пренебрёг, лампочки-то светят, хоть и дешевый Китай, вообще без опознавательных знаков, но светят же, хотя мерцали иногда. Но и вот наступила зима. Один блок розжига уже не включается, другой через раз. Была небольшая оттепель, на улице стало плюс 5, блок включился, потом не включился. Лампочки заменил на новое и хорошее, а толку? Теперь или переблюсь до весны на дальнем свете, а по теплой погоде начнут работать. Тогда их надо будет менять только к осени. Или если сдохли окончательно, буду на разборках искать или блоки роджига отдельно, или в сборе с фарами. Дальше Папандос по постепенно разбила втулки и валы дворников и как результат щетки стеклоочистителя стали застревать, нагружая моторчик. По теплой погоде еще ничего. А как наступили холода, валы ставят на излом и клинят. Снял всю трапецию в сборе, стал изучать к слову сказать,. Несмотря на ее громоздкость и компактное место установки, трапеция снимается достаточно легко, всего лишь с предварительным снятием пластиковой защиты верхней полки. Хотя поначалу кажется, что надо откручивать решетку печки или снимать петли крышки капота. Разобрал трапецию, если бы я вовремя заменил выношенные втулки, на этом бы все и закончилось. А так в вынос между втулками и валами попадает пыль и песок. И казалось бы... Крепкие валы выедает моментом, и уже только заменой втулок не обойтись. Пришлось покупать на разборке другую трапецию в сборе. Чтобы стоило дешево. искал с разбитыми втулками, но обязательно с целыми валами, так как из-за них и покупал. Заплатил 20 долларов. При реставрации свою оставил за основу. Тяги с целыми валами снял искупленной. Отдельно родные втулки не продаются. Но у токарей их заказывать точить не нужно. Идеально подходят стартерные втулки с диаметрами 12 на 15. По-моему, это жигулевский размер. Заплатил каких-то полбакса. И вот опять, моя медлительность привела к завышенным затратам, так как покупал тяги с валами, которые мог не покупать. Также хочу поделиться своими мыслями про коробку передач. Автомат здесь без щупа уровня. Состояние и количество масла так просто не проверишь. Уровень масла проверяется следующим образом. завели, Катаемся. Прогреваем коробку примерно до 40 градусов. Для этого достаточно метров 300-400 проехать. На месте стоять бессмысленно. Коробочное масло, в отличие от моторного, прогревается только на ходу. Прогрели примерно до 40 градусов. Поставили машину на горизонтальной поверхности, заведенную, Прогнали, держа тормоз, все положения рычага, задерживая на секунду на каждом и оставили на нейтралке. Машину не глушим. На поддоне отвинчиваем заливную пробку. Если количество масла в норме, его уровень должен быть по низу резьбы заливного отверстия. Пихаем палец. Если палец до масла не достает значит масла мало. Заливается специальным шприцом через это же отверстие. Измерения не конкретные, но хоть как-то помогают. Помакнув палец в масло, можно изучить консистенцию масла, цвет, наличие мелкой стружки. Все это видно. Если бы был щуп, все было бы просто. Глянул – ага, или долить, или менять, или норма. А тут с бумном ходить надо, и делает это редко кто. Поэтому по-хорошему надо делать по правилам. 60 тысяч проехал – масло поменял. Перекатывать крайне нежелательно. А у меня тут сейчас финансовая ситуация небогатая, интервал замены масла перекатал, причем конкретно. Сразу до меня масло было заменено. А я с первого дня пользования машиной коробку очень берег. Это и спасает пока что. Первое. Как я уже сказал, масло в коробке прогревается только на ходу. Пока масло холодное, я не рву педаль. Завел, погрел буквально минуту, пока обороты с тысячи не сползли до 800, и поплелся на первой передаче. По мере разгона на горячую, я уже привык, что она вторую и третью передачу втыкает достаточно быстро а на холодную передачу тянет достаточно долго, не переключает. Я ей не разгоняюсь, не заставляю ее. Плитую с метром 200-300 по обочине, особенно сейчас, когда морозы на улице. Когда она сама переключилась на вторую, а потом на третью, все для меня это знак, что температура масла в коробке достигла минимально нормальной и начинаю ехать как положено. И второе. Когда стою на долгих светофорах, которые по 40 секунд, по минуте я нейтралку втыкаю. Вот этих оба способа продления срока службы масла я длительное время проверял на своих двух прошлых машинах – на Subaru Outback 2000 года, на ней я ездил один год, и на Mitsubishi Montero Sport 2000 года, на ней я ездил 6 лет. Так вот, на Montero я наездил 400 тысяч километров, масло в коробке менял много раз и экспериментировал в разных стилях езды. И когда на холодную и на длинных светофорах так берег коробку, как только что рассказал, я заметил, что коробочное масло темнело гораздо медленнее и мельчайшей металлической стружки в нем было гораздо меньше, чем при другом стиле езды. Отсюда сделал вывод, что я однозначно все свои машины буду беречь на холодную и на длинных светофорах. Это мелочь, это соблюдать несложно. А утром, когда тащусь медленно по первой полосе, а все меня обгоняют. Пофиг, у меня корона не упадет от этого, зато значительно продлю интервалы замены масла в коробке. Это с чем это мне сравнить такие действия? Придумал. Это как чаще чистить зубы, зато гораздо реже ходить к зубному. Вот. Кстати, от чего зависят интервалы замены масла в коробке? При эксплуатации происходят две вещи. Первое – ухудшается качество масла, снижаются его смазывающие и температурные свойства. Отчасти это происходит из-за попадания в масло мельчайших фракций металлической стружки, которая неминуемо образуется во время эксплуатации коробки. И чем медленнее образуется в масле стружка, тем дольше масло будет сохранять свои свойства. И второе. Эта же самая стружка забивает масляный фильтр. Его пропускная способность снижается. И даже при нормальном уровне масла оно постепенно начинает с затруднением через фильтр прокачиваться и поступать в необходимые отсеки коробки, отвечающие за подключение следующей передачи. Из-за запаздывания поступления масла появляются толчки при переключении передач. И если в таком случае бегом не поменять масло, ускоряется износ коробки. Вот как-то так. Все просто. Чему еще я бы уделил внимание? А, да, я считаю что очень не помешает в хозяйстве автосканер ELM-327. Подключается, как вы знаете, к OBD-2 разъему, который находится слева под рулем, и диагностические данные из бортового компьютера автомобиля по OBD-протоколу передает по Bluetooth или Wi-Fi на планшет или мобильник. Очень удобно, когда вы никуда не ездя, никому не обращаясь, в любое время можете получить данные о работе различных бортовых систем и датчиков. Я как-то заикнулся про ELM327 автодиагностом, которые по 20 баксов берут за диагностику и у которых достаточно дорогие сканеры, Bosch, а также мотор-тестеры других марок. Они мне фу, говно, парафин, бесполезная вещь. А тем более у тебя А8, сложный автомобиль. Приезжай, мы тебе все скажем. А вот их хрен вы угадали. Я купил за несколько баксов в Китае себе ELM 327, воткнул в машину. Подключил по Bluetooth к телефону на Андроиде, скачав предварительно с Плей Маркета ПОУ ОБД Автодоктор. Точнее, я много программ испытал, но именно это понравилось больше всего. И на мое удивление, она высунула из А8 все основное, что нужно для первичной диагностики: напряжение на борту, положение дроссельной заслонки, температуру двигателя, температуру воздуха, поступающего через, через расходомер, объем потребленного воздуха, замеренного расходомером. Показания слям дозондов зондов скорость автомобиля, все расходы топлива – мгновенный, средний и другое. И главное, что все это можно и на месте проверять, и в динамике движения. Положили планшет на консоль перед рычагом и смотрите в каком режиме движения автомобиля, что происходит. С программой OBD автодоктор неудобен один момент. Каждый параметр смотреть можно в отдельности, а сразу несколько на экран не выведешь – приходится переключаться. Но я скачал платную версию ОБД «Автодоктор ПРО», пару копеек им заплатил и остался доволен. Выбираешь несколько параметров, которые хочется мониторить, выводишь на экран одновременно и поехал кататься, периодически поглядывая на планшет. А автодиагносты мне его парафинили. Ну конечно, а как же, если каждый такой умный станет, с кого же они по 20 баксов будут снимать. Возможно, при более серьезных проблемах с автомобилями и нужны более мощные сканеры, но основная эта масса народу с чем приезжает? У кого-то расход подскочил, у кого-то машина тупит, у кого-то заводится плохо. Уверен, все вы и так знаете, что на что влияет и как это проверить. К примеру, повышенный расход топлива в первую очередь смотрим лямбды и расходомер. Как проверить лямбды? При прогреве они как бы залипают и показывают постоянные значения. Как только температура достигает их рабочей, их показания начинают прыгать. Получается что-то типа пилообразного графика. Амплитуда и длительность фронтов и срезов которого меняется в зависимости от скорости движения и интенсивности разгона автомобиля. Причем, если в машине 2 лям до зонда, они всегда должны выдавать значения в противофазе. Если у одного значения нарастают, у другого должны падать и наоборот. Это будет свидетельствовать об исправности обоих датчиков. Дальше расходомер. Он выдает два параметра – температуру и объем потребляемого воздуха. Объем воздуха, понятное дело, должен увеличиваться при нажатии на педаль. По графику это сразу будет видно. А температуру я проверял следующим образом. Включаю утром зажигание. Логично предположить, что температура воздуха на расходомере должна соответствовать уличной. Потом завел и опять меряю постепенно воздух должен прогреваться вместе с подкапотным пространством. Дальше, когда едешь на горячую, к показаниям тоже следует присмотреться. Когда держишь одинаковую скорость, температура тоже одинаковая, какая там получилась при конкретном прогреве подкапотного пространства в сочетании с уличной температурой. А когда резко прибавляешь скорость, температура на расходомере должна слегка упасть. Так как из воздуха она подтягивает больший объем более прохладного уличного воздуха. Если все эти устройства откликаются и откликаются правильно, логично и предсказуемо, но расход все равно завышенный, тогда возможно и нужно ехать на более дорогие сканеры. Но если что-то не так, или с лямбдами, или с расходомером, нормального расхода топлива ожидать не следует. Кстати, в дополнение к ELM327 я еще обзавелся ваккома адаптером. Тоже очень дешевый девайс, и им хорошо пользоваться в дополнение, в дополнение к ELM-327. Дальше несколько геморройных моментов, но обойти в разговоре которые нельзя. Первым делом, сука, стартер. Я думал, что самая геморройная тут по обслуживанию – это бензонасос. Это и был бензонасос, пока не столкнулся со стартером. Первый симптом по износу щеток. это значительное проседание напряжения при пуске даже при новом аккумуляторе. Ну так, рядовое событие. Снимаем стартер, меняем щетки. Если стартер снимается сложно, то некоторые э, вместе со щетками на всякий случай меняют и втягивающее. Бендик, с другими словами. Но сложно это, блять, мягко сказано. От А8 я такого не ожидал. Отключаем аккумулятор, держим двигатель на домкрате с доской. На всякий случай зацепив лебедкой, чтоб не ебнулся. Вторым домкратом и второй доской держим подрамник. Снимаем датчик корректора фар, чтобы не оторвать. Откручиваем подравник, опускаем и убираем. Ослабляем подушки крепления коробки и двигателя. Отключаем провода от подушек двигателя. Подушки-то в такой машине тоже с датчиками. Снимаем подушки двигателя и только после этого открывается доступ к стартеру. Если подушки двигателя снять будет затруднительно, можно поиграться с домкратом, который держит двигатель. Не зря ослабляли крепление подушки коробки. Короче. Заявись процедурка. Хотел бы я пожать руку инструктору, который засунул туда стартер. Мне вот интересно: когда конструктор будет мне подавать руку для рукопожатия, он ее тоже из жопы достанет, или еще веселее не прямо подаст, а сначала под ногой перекинет. После такой процедуры снятия стартера захочется помимо щеток не только бендекс заменить, но и сам стартер воткнуть новый на всякий случай. А потом же еще все это обратно собирать. Кстати, пообщался я с людьми, порылся в интернете и не нашел ни одного человека, у которого эту процедуру получилось сделать быстрее, чем за 5 часов. Народ говорит, что второй вариант снятия стартера через правую фару. Предварительно сняв эту фару, коробку воздушного фильтра и приподняв лебедкой двигатель, нахуй, нахуй кричали пьяные пионеры. Лучше уж подрамник скинуть, чем двигатель тросами вверх вниз стягать. По этому поводу есть анекдот. На автосервисе поувольнялись работники. Директор звонит в службу занятости. «Есть у вас там автослесари свободные? «Извините, нету дефицит, есть только проктолог». «А, хрен с вами, давайте проктолога. Постепенно обучим гайки крутить». Через пару дней директор СТО опять звонит в службу занятости. «Это снова из автосервиса. Есть у вас еще проктологи?» «А что, так быстро обучился?» «Ну, не знаю. Клиент пригнал машину и ушел с ключами, захлопнув все двери. Так пока мы искали варианты, как открыть машину, этот ваш проктолог перебрал двигатель через глушитель. Анекдоты анекдотами, но случился еще один анекдот. Не смог поменять паразитный ролик ремня генератора Натяжителем он не является. Функцию выполняет действительно паразитную, простой обводной ролик. Но он загремел, зараза, как жернова. Судя по звукам, там не то что обойму в подшипнике съело, там, наверное, и шарики уже квадратные. я думаю, дело. Купил. Вещь не сильно ответственная, поэтому дешевая. Сам поверить не могу – не смог поменять ролик. Кому говорю – на смех подымают. А мне не смешно. Как бы он ни заклинил где-нибудь на трассе. Винт под звездочку вроде, но заржавел намертво. Но и в попытках сорвать, естественно, слезал дранин. И расстояние маленькое до радиатора – ударной отверткой не подлезть, соплю не наварить. А битый, с накидным ключом вообще бесполезно. Лежит купленный ролик в коробке, ждет времени, когда можно будет ради него всю воду разобрать. А тогда уж и ГРМ, и натяжитель генератора придется по случаю, раз уж полезли. Поспрашивал народ, а у многих оказывается такая же проблема. Винт всем ветрам и солям открыт. А с материальчиком изготовителя не угадали малость. Короче, головняк аналогичный, как со снятием стартера. Так кто стартер хотя бы, а тут какой-то паразитный обводной ролик. И совет, господа, поставьте защиту снизу под двигателем, у кого ее нет. Правду люди говорят, наша соль на дорогах лучше под капотном пространству не делает, а тем более для такого сложного организма, как Audi A8. Не экономьте на этой, казалось бы, некритичной запчасти. Купите и поставьте. Вспомните меня потом хорошим словом. А снятие морды это такая вот песня, если вкратце. Под радиатором снизу два болта, за нижними ресничками фар. Тоже. И бампер долой. Можно и фары снять для пущей важности. Далее ослабляем все крепления кондиционерной оснастки на радиаторе. Снимаем тасольный патрубок с радиатора. Сливаем охлаждайку и выворачиваем радиатор, как дверь открываем в холодильнике. И перед глазами открывается свободным все пространство между фарами. Делай все, что хочешь. Так это хорошо, если целый фронт работ проводить. А мне сейчас вот один ролик поменять. Нага! Сейчас! Ну так и правильно. А как мы хотели. Машинка по сути своей проектировалась как членовоз. По задумке немцев должна была возить высшие и сильных мира сего. Был я в Германии как случайный пассажир на их СТО при автосалоне и глазами зацепился за похожую процедуру. Только там уже более свежий кузов висел. У кого-то не бедного настало время регламентных работ. Чей-то личный шофер машинку пригнал, шесть раз сразу на нее набросились. Одни люди колеса долой. Чуть-чуть приподняли, другие морду скинули, радиатор вывернули. третьи за считанные минуты всю подвеску обземлю хуяк, в итоге кузов висит, морды нет, вся подвеска на полу. И каждый своим делом занимается. Так, что там по регламенту положено? Ага, все ремнишки вы, ролики, масла, охлаждайка. Свечи, фильтра, тормозные диски с колодками вместе, вся подвеска. Вы свободно приходите завтра. 150 кг новых запчастей поставят, с вас 5000 евро. Снимут. Кто там следующий по записи? Заходите. А мы тут по тихой грусти меняем по очереди каждую наебнувшуюся запчасть и по 10 раз лазим в один и тот же узел. Но А8 нам это позволяет, потому что очень крепкая, выносливая и терпеливая. Тут уже что есть, то есть. Дальше я просто обязан уделить достойное внимание бензонасосу, который меня лично выбесил. Я три раза за год был в бензобаке, и два раза из этих трех при минус 10 мороза бегал домой отогреваться. Слава Богу, во дворе ковырялся. Это просто жопа какая-то. Первый раз я был сам виноват. Это первая моя машина, на которую я сходу не поставил газовое оборудование. Поэтому. Первые мои на ней 12025, 25 я ездил только на бензине. В А8 два бензобака с перешейком между ними. Насос в правом баке, подача напрямую от насоса, обратно возвращается в левый бак. На полу бензобаков лежат эжекционные насосики, объединенные в систему, которые за счет разрежения воздуха перекачивают бенз из левого бака в правый. Так происходит постоянная циркуляция бензина. Я буквально один раз, всего километров 15-20, проехал на красной зоне стрелки. На таких машинах ни в коем случае нельзя ездить настолько пустым баком. Во-первых, насос не в самом низу бака расположен, а подвышен маленько, поэтому при малом уровне бензина заборнику-то топлива хватает, а сам насос в бензин получается не погружен. А как всем известно, насос бензином охлаждается, а в воздухе он греется. Понятное дело, что не сдыхает, но эксплуатируя его таким образом, вы сильно сокращаете ему жизнь. Если вам досталась машина с уже конкретно не свежим насосом, то он может просто резко взять и крякнуть, хотя протянул бы еще полгода, будь он постоянно погружен в бензин и охлаждался как следует. А так как вынимать насос в Audi A8 достаточно геморная задача, то все тянут до последнего и при перепродаже вам, скорее всего, и достанется машина с уже погулявшим насосом. Во-вторых, малое количество бензина, которое соответствует красной зоне стрелки, размазывается по дну обоих баков, там собирается весь мусор, который есть в баке, и все это говно тогда начинает всасывать эжекционные насосики, перекачивающий бензин из левого бака в правый. Я проехал 20 км на пустом баке замусорил эжекционные насосики, они перекачивать бенз перестали. Залил полный бак, далее выехал на трассу, выкатал весь правый бак, и когда у меня стрелка показала примерно пол бака, левый бак оказался полный, а правый пустой. Машина заглохла. Я мучил насос, думая в чем дело, и угрел насос на сухую. Заклинил. Приехал на эвакуаторе, полез снимать. Намучился, научился правильно снимать и ставить. Так как если это делать неправильно, можно поломать погружную конструкцию. Заменил насос, понял свою проблему, но бак не снимал, насосики не чистил. С тех пор поставил газовое бензин использую только в прогревах утром и слежу, чтобы бак всегда был заполнен на 75% то есть категорически больше, чем полбака. Так как перекачку слева направо я так и не починил. Полгода не прошло опять заклинил насос. Утром однажды не смог завестись на бензине. Ладно, завелся принудительно на газу. Это нехорошо, так как портится газовый редуктор. Но было лето, я завелся, свои дела по городу сделал, а на выходных опять поменял насос. Предположил, что купил бракованный. Когда в начале этой зимы у меня опять заклинил насос, я подсел на коня. Во-первых, холодно лежать жопой в багажнике, ногами наружу и снимать ставит насос. Во-вторых, опять же холодно. А в холоде хрен вы заведете машину принудительно на газу, так как газ испаряется хотя бы при плюс 10 градусов. А ходить с чайником и выливать кипяток на газовый редуктор, пока он хоть чуть-чуть не нагреется, этот цирк меня не устраивал. Матерясь и отогреваясь дома чаем, достал я снова всю эту погружную систему с насосом, припер домой и стал на балконе разбираться, в чем косяк. Заодно купил очередной насос, но самый дешевый, который был марка Патрон, 20 баксов. Внутри погружной системы есть съемный стакан. В нем на резиновых амортизаторах крепится насос, а внизу насоса сетчатый заборник. И сетка в этом сетчатом заборнике забилась настолько, что ни зубной щеткой, ни компрессором мне ее ни продуть, ни почистить нормально не удалось. Понятно стало, почему бензин тянулся плохо. И насосу от этого было явно не суперски. Ну так хули, сетки 16 лет почти, как девушки. С той лишь разницей, что девушка к шестнадцати годам только хорошеет, а сетка в бензобаке наоборот. Конструкторы вряд ли заморачивались испытаниями. А что с сеткой станет через 16 лет? Стал я искать сетчатый заборник. Он-то тоже съемный, но найти его отдельно мне не удалось. Кто-то продает его в сборе со всей колбой, кто-то с колбой и насосом, а кто-то сразу бак в сборе предлагает. Понятное дело, что дешевле сотки баксов не было ни одного варианта. Мне такая перспектива не улыбалась. На крайняк я бы и купил, если бы не было вариантов. Так как зима, холодно, машина не заводится ни на бензине, ни на газу, но я пошел другим путем. Спилил нахрен весь этот сетчатый заборник. Вообще полностью. Вместе со всеми пластмассовыми перегородками. Спилил по самые резинки, на которых вся эта поебень вместе с насосом держится в колбе. Таким образом, конструкцию крепления я не нарушил, а вместо этого э, заборника освободилось немного места в колбе. Извиняюсь, что на видео это не заснято, но тогда такие были психи, что не до камеры было. В общем, нахлобучил я на горловину насоса обычный копеечный капроновый фильтр-мешочек. Оказалось, что диаметры горловины насоса и крепления фильтра идеально совпадают. Заодно сделал два дела. Теперь в эту погружную систему подходят практически любые бензонасосы, а вот только диаметр насоса подходил и чтобы качал он 4 кг. И второе дело: туда теперь подходят самые дешевые и самые распространенные сетки-фильтры. Собрал все в кучу, поставил в бак, завел и протащился. Насколько с новой сеткой веселее заработал насос, насколько увереннее стали бензиновые пуски и насколько стало спокойнее мне! И кстати, тяга на бензине чуть-чуть прибавилась. Ну вот. Перерыл я с вами вместе почти всю Audi 8 в кузове D2. Многих агрегатов коснулся. Это мой опыт взять такую машину с пробегом в 300 тысяч, проехать на ней почти 100 тысяч и на своей шкуре и кошельке почувствовать, что значит содержать 16-летнюю двухтонную А8. И вы знаете, я доволен. Все эти неудобства, наверное, мелочь в сравнении с комфортом, который ощущаешь от ежедневной эксплуатации такого автомобиля. И вовсе не так дорого содержать представительский класс, как говорят некоторые. А у меня это уже девятая по счету машина. Все они были разные, в разных классах, много есть что рассказать про каждую из них и есть с чем сравнивать. Надеюсь, оказался вам хоть чем-то полезным. Удачи на дорогах и до свидания.